Привет! Вы на канале Chicken Boom! Сегодня я ел Но мне А кот тут -то уже есть Мне стало скучно А сегодня я решил поесть Как пить! Обязательно! А Тэфа еще не ест Тэфа ешь! Ешь! Ну, давай, ем. Ну ладно, давай. Ребята, присоединяйтесь. Ням-ням-ням. Ребята, а вы пробовали бы так кушать? Напишите в комментариях. а это классно. Пока. Кто кает? Я буду первая. Блин, блин. Блин, драмбрик. Это так, ты что вообще... Даже то что-то такое. А вы любите собачек? А, знаете, да, э, зачем надо любить собачек? Это чтобы собаки <coughs> были всегда толстыми. Да-да-да. Ой, ой, все, ой, все, не было. Ребята. Я тоже объелся. Меня тоже не влазит больше. Ребята, а чем вы любите заниматься? А знаете, надо рассказывать, чтобы чтоб было вку вкусное еда. А чтобы она была вкусная, надо прочитать за клинами. Это камалай-бакалай-пакулай. Друзья, я проигрываю! 네. Да, да. Так а вы когда-нибудь так плопать были? Кажется, у меня больше всех осталось еды. Ребята, я сейчас с вами. Все равно проиграю. Николай -то. А я выиграю. Николай -то. Я больше не могу. До свидания. Ребята, а вы чем любите мясо? А вы любите танцевать. А? Вы любите играть. А? Вы любите развлекаться разными делами серии, масокой и кроть вы. Бреда-брерам. Кто любит, тот поставьте обязательно лайк. Обязательно если вы не поставите лайк, тогда. Ну давай, выдохи. Yeah. Тогда я буду поменять, кто-то поставил лайк. Я больше не могу. Я yeah. не могу. Yeah. Короче, сейчас надо обязательно подписаться. Мы будем очень-очень ждать. Сегодняшнее соревнование. Конечно, уже животные поиграли. Они отстающие я уже обогнал и выиграл. Ну ладно, вы были на канале Чикин Бум. Всем пока! Топ! И ставьте лайки, ставь, нажимайте на колокольчики, пишите в комментариях. Будете смотреть мой. Ну, чтобы подписаться. ну ладно. Всех Всем пока. что оху. Оху. Оху. Оху. Оху. Оху.